Добрый день, уважаемые трейдеры, вас приветствует компания WinOption Signals и сегодня у нас на рассмотрении стратегия для бинарных опционов ZIGZAG Trading System. Как утверждает автор стратегии, она представляет собой смесь разных по типу индикаторов. Несмотря на это, сигналы от данной стратегии получаются довольно прибыльными и могут приносить до 75% прибыли. Опирается данная стратегия на известный многим индикатор Зигзаг, направление которого будет учитываться при совершении сделок. И если верить этому описанию, то данная стратегия должна приносить около 75% прибыли. Но тестирование данной стратегии показало очень неоднозначные результаты. Так как по своей природе индикатор Зигзаг очень часто может менять свои значения, что и приводит к совсем другим результатам в торговле. И все же давайте рассмотрим данную стратегию по порядку и разберемся, какие правила торговли она использует. Чтобы по итогу сделать свои собственные выводы, основанные на реальных примерах и торговле. Таймфрейм в данной стратегии можно использовать любой, а экспирация составляет три свечи от текущего таймфрейма. Индикаторы устанавливаются стандартно в терминал MetaTrader 4. Настройки индикаторов лучше оставить по умолчанию. Для тех, кто впервые сталкивается с установкой индикаторов, данное видео поможет разобраться во всех нюансах. В нем рассказывается, как правильно устанавливать индикаторы в терминал MetaTrader 4. А теперь давайте перейдем на реальный график и рассмотрим правила торговли по данной стратегии. Правил торговли по данной стратегии всего три. Одно из правил по данной стратегии гласит что для покупки опциона Call, значения зигзага должны находиться в нижней части движения. Соответственно и для покупки опциона в Put, значения зигзага должны находиться вверху движения. Но к сожалению очень часто бывает так, что значения зигзага могут поменяться как раз в тот момент, когда все говорит о том, что нужно открывать опцион Call. С опционами Put бывает точно такая же ситуация. Второе из правил стратегии основано на индикаторе Heiken H, который находится на графике. И заключается в том, чтобы цена пересекла индикатор снизу вверх для опциона Call и сверху вниз для опциона Put. И третье правило относится к подвальному индикатору, значения которого должны поменяться с красных на зеленое для опциона Call и с зеленых на красные для опциона Put. В итоге, сложив все вместе, получаем сигналы для покупки опциона Call и для покупки опциона Put. Как уже говорилось ранее, индикатор Zigzag может менять и перерисовывать свои значения. Но давайте все равно попробуем совершить сделки по тем правилам, которые были описаны в стратегии. И уже по результатам данных сделок будем делать выводы по данной стратегии и ее работоспособности. по итогу имеем довольно неоднозначные результаты, так как из шести сделок три все-таки закрылись в прибыль, а другие три закрылись по цене открытия. А это значит то, что от убытка нас отделял всего один пункт, и результаты в итоге могли быть совсем другими. Поэтому перед тем, как использовать данную стратегию, необходимо очень тщательно и внимательно протестировать ее на демо-счету. Кроме этого,